Так, Всем привет! Торгуем сегодня главную новость месяца. Первая пятница каждого месяца такая новость выходит Non-Farm, где мы ее смотрим. Сайт Investing.com Через 5 минут вот самая главная новость. Трехголовая новость по, по доллару. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Пара евро доллар. Итак, выбираем евро доллар пара евро доллар скорее всего пойдет вверх но точно мы это не знаем так остается 4 минуты что мы делаем Итак, на нашем счете 136 долларов 20 процентов которыми мы можем рискнуть это 30 долларов но давайте по 20 долларов сделаем две ставки по 20 долларов 20 долларов время ставим Давайте 7 минут. И какие наши действия? То есть за одну минуту до вот этой новости, ну примерно там за 40 секунд, то мы открываем две ставки: одну на повышение, одну на понижение. И далее смотрим, куда стрельнет эта новость. И дальше ту новость, которая пойдет в минус, мы ее продаем. Вот такая стратегия. Бинарный гамбит. Итак, готовимся. Так осталось 3 минуты. Настраиваемся, да, никуда не спешим, не волнуемся. Стараемся, чтобы никто нас не отвлекал в этот момент. Остается 2 минуты. Успокаиваемся. В голове прокручиваем действия, которые мы делаем. Итак, за 30-40 секунд мы делаем две ставки: одну вверх, одну вниз. Потом следим за графиком и ту ставку, которую нам не нужно, продаем. Остается меньше минуты, дожидаемся примерно 40 секунд и делаем две ставочки, одну вверх, одну вниз и смотрим как отреагирует, как отреагирует цена на эту новость. Остается двадцать секунд. Так, три, два, один, ноль. Выходит новость и смотрим, куда она стреляет. Она стреляет вначале вниз. Вниз. Значит, готовим та, которая у нас вверх. Так, стараемся продать новость, но ну, где-нибудь, ну сделку на 50 процентов, хотя бы там 40 процентов. Дожидаемся, пока. Итак, новость у нас стрельнула. стрельнула вниз, и ту, которая вверх, стараемся продать. Дожидаемся, когда это новость вверх. Та, которая новость вверх, стараемся продать. желательно за 10 долларов. Так, опасная, да, конечно, ситуация. Не удается продать эту сделку. Так, эту за 3 доллара можно продать. Эту можно продать только за доллар. Так, остается у нас 2 минуты. Ситуация не в нашу сторону играет. Максимум, что было можно продать за 40 центов. И то мы это прохлопали. Не успел продать. Ладно, продаю за 20. Да, поторопился. Можно было еще, может быть, здесь ее продать. Так, 40 секунд. Опасная ситуация. Очень опасная ситуация. 30 секунд. Так, одну сделку мы, да, уже прохлопали. Еще нам не хватало, да, еще и другую сделку потерять. Так, опасная ситуация. 18 секунд. Так, ну здесь все нормально. Так, а почему я так и не смог продать сделку? Так, не очень я понял. Так, давайте разбираться. Ну, то есть 20 долларов, 20 долларов мы потеряли и 16 долларов получили. То есть и того нон-фарм нам в минус 4, да, 136 долларов, а сейчас 132, то есть 4. Так, 4 доллара мы на этой, на, э, да, на этой новости потеряли. Итак, еще раз. Почему? Так, почему у нас так произошло? Сильно стрельнул график вниз. И, конечно, он э, не дал нам э, продать сделку. Ну, максимум, конечно, э, максимум мы могли бы там 40 центов. Ну, по максимуму вроде было там 1 доллар. 1 доллар, то есть 1 доллар могли вернуть, да. В этом ситуации, да, конечно, эта стратегия, бинарный гамбит отработала себя плохо. Так, ну что ж, на этом, да, наш урок закончен. Всем успешного профита, пока.